Старая фея винкс. Всем понятно? Блять, все началось, пиздец, ребят. Я зашел называется. Стрим лагает, это у меня лагает соваку вот. Я бегаю сейчас, он подфриживает немного. Передвинуто нато, они мешают в центре экрана. Куда их двигать? Люди-то должны видеть, что другие ребята отсылают. то то я видел вас ударили. Я вас получить надо? Не-не, все, я уже здоров. Я уже смешарик, все нормально. Так, минус, хочу тр... а минус стрим, то все нормально, со стримами? Панику только поднимаете. Будешь нарезку со стрима делать. Если будет здесь что-то ударное, то конечно. Пизда. у Вип закончился, блядь. Мужики, спасите меня, спасите, спасите. Блять, они сами по съебам дали. Сука, меня... Что вы тут? Я сейчас. <звучит> Какой, блядь, паспорт? У меня ствол в руке, я тебя ебало сейчас прострелю. Ты, сука, я тебе ебало прострелю, отоди от меня нахуй. Я бандит, блядь, я вообще, я вор законе, я авторитет, блядь. Я сейчас один раз тыкну, сука, и тебя просто в клетке закрою, у меня дубликатор мое оружие. Сука, сын фермера, пошел нахуй. Так, так, так, так, все, теперь я не бандит, блядь. Теперь я не бандит ни хуя Ребят, маскируемся, чтобы меня маскирую. не нашли. Здравствуйте, на вас поступила жалоба данного молодого человека. Объясните, почему подали жалобу на данного человека. Ребят, начинаем КВН, блядь. Начинаем КВН. Ну давай. Смотри, давай. Хорошо, да не понял, а какая ситуация. Ок. Я к вам телепортировался, спросил вас, вы не подали ответ, но я решил все-таки телепортировать, что там очень много людей бегали. М -м, и, прав, и в чем я не прав, в чем нет? Да, в принципе, ничего в данной РП игровке, в принципе, это возможно. Или От ты хочешь, сука, выяснить что-то... Сейчас, две секунды. Я отойдите, просто профессию поменяю, отсюда. потому что потом может быть поздно. И птепни меня обратно, пожалуйста. Только у него отойдите, получается... Разбирайте есть. жалоба Только у него претензии есть? Правильно? А пожалуйста, я тебя mm -hmm. прошу еще раз. Отойдите, но претензий ну претензий нету больше. Вот, ну, э, если ну, логически не рассуждать, вести. Нет, э, логически если рассуждать, то у него и была нахуя, претензия. Блядь, это что, это охуенно, если его убрать это... то у него претензии не будет. Ты нажми колесико мыши, включи штрилицу. Да я Но его все нахуй. Еще раз сюда подойдешь, я тебе по жопе надаю. Уйди отсюда. Зайдись. У кого-то еще есть жалобы. Ну, все-таки с тем человеком не решили. Я так понимаю, у вас конкретная жалоба какая не будет или нет? Или все-таки до ночок сделал О, правильно и убрал отсюда? Э, по Побег из тюрьмы, вас сразу Все, так понимаю, жалобы конкретной нету. Сейчас, обратно. Делай мне конспект. Отлично, все, телепортировался обратно. Удачи, Зашла главная проблема всех наборных сейчас. Я пойду делать конспект. Да я ему еще одну. Там какой-то 10 years old, блять, пришел. Верни девчонок, брать! Кто там про детственность говорил, блять? этого больше не повторится если я у тебя ее забрал этого больше не повторится извини криша зашел блять вы все за лицензии пришли блять здравствуйте извините у нас повторная жалоба вот тоже у кого-то выглужало. Нихуя, блять, это что, это охуенное. Семсот человек, здорово! Плесня нажми них мыши, трещины, все а сделали как же это. Блять, я да. не слышу, что не вы говорите. Точка, баланс точка, баланс точка, баланс точка про то. Что это, блять, было? Нет, я пойду, я узнаю, что это было. А, вот оно что. Они наконец-таки сделали это. Они наконец-таки сделали стену, блять. Все, да, данный человек был наказан. Сейчас решаемся изначально на жалобе, да. Слушаю вашу жалобу. Я не пойму, что происходит. На школу РП тут все. ну кого ты затыкаешь, блядь? Кого ты затыкаешь? Можно корректнее общаться. Я извиняюсь, можно корейнее общаться. А бой, покоя, иначе вы сейчас будете Года, я слышу, как она от него поступила жалоба от тебя. Что именно? Слышал? Он не может говорить. Значит, он не может получать проводить жалобу. Года, я слушаю вас я буду вынужден закрыть вашу жалобу расскажите они значит смотрите куда не делай это я вас сейчас попрошу он не может если говорить то значит жалоба будет закрыта вы же сами сказали я слушаю вы можете объяснить когда вас шокерят вы также имеете право говорить можете говорить в одном он в текстовый перешел меня слышно да да тебя слышно Получается, на. А ч ⁇ С тобой Да, говорите, данного человека я заманила. это что это Это неприятно. Я просто в шоке. Ты у тебя как можно быть но не Тебе так говорят. А какая? Что это за хуйня? Рука дрогнула да, просто, блядь. Да. Вот мне да, можно об этом начать. Опять-таки жалоба. Меня тебя. перебью, перебью. Ты Сейчас сказал? тебя перебью, извини, стой. Надо. Mm -hmm. Смотри, вот ты сейчас стоишь и хочешь меня обвинять. Ты, конечно же, рассказывай свою версию, но не забывай, что у меня в руках шокер и у меня тремор рук. То есть я не контролирую немного. Полиция может сделать, если вы не дома. Он еще с мэром базарит. <успожди> пройти домой. Ну мне ж хорошая тактика, если человек не может рассказать, что у него на душе, администратору, когда он затазерен, то жалобу можно закрывать, все правильно, все нормально. В принципе, да, буду походу этим пользоваться но все равно надо как-то высушить Не, но если другие ребята будут так делать, кто-то со стрима решит так повторять ради фана, то может там запалить. Я в розыске за сбил бабку. Пушки захрени домой чего чего ой, повтори, не слышал. Не, не, не, войс, войс, войс, повтори. Тебе же было нормально слышно. Ну, давай. Да, рассказывайте. Идете, идете, вы что там? Упали, споткнулись, очнулись гипс. дальше. А, в общем, я иду и ну, вот. Так. И куда идешь, давай, дальше рассказывай. Я извиняюсь, но вы опять будете вынуждены так постоять, пока не снажало бы. Рассказывай, да, рассказывай, ну, что я слышу. Все, не надо, не надо. Судя по этим жалобам, меня считают главным злодеем и врагом всего мира. То я бабку какую-то сбил, то за меня кто-то споткнулся, кого-то я дебилом, чмом назвал. Я реально какой-то, ну, А, на донате трек э, это типичная вечеринка с бассейном. пошла моль. Ох, бля. Что -то, -то... Ты плохой, это какашка? я ты в шапке, которую ты, ты, тебя которую надо отбиваться Но ну, я забыл, ты можешь липу, блять, это капкан! Это капкан, блядь! Да я, я, я... Отойдите, а, да нет, что такое? Пикин, <сёпслужие> блядь! меня меня вытащили, <сёплего> поймали на ошибке, нахуй. <сёплего> Тут должен ведь кто-то сидеть. Ой, под... блядь! Да ну вас нахуй! раскрываемся с горизонта. Быстро, быстро, быстро! Помогите! Помогите в подземке! Никто не поможет. О, План отхода. Ура! Я сбежал, меня не нашли. У него жалоба, правильно? Ага. Смотри, переходим к твоей жалобе. А, к твоей жалобе переходим, что у тебя за претензия. Хватит зрителей Говорит, но я сижу игра, как я могу на той, на другой сразу отвлекаться. Нет, это не был фантайзер. Меня хотели убить. Я не, не взял взятки от мафии. И меня хотели убить. За мной охотился весь город. Джон Уик смотрел, когда за ним все киллеры мира охотились. Джон Уика, смотрел, сука, или нет? Я смотрел Джон Вика, шо ты, ну ты смотри Я смотрел, а ты смотрел Джона Вика За ним тоже охотятся. Сука, я говорил За мной охотятся, блядь Сука, я говорил, или нет Нихуя, блядь, это что, это охуенно Или хуёво, блядь Я говорил, что за мной, блядь, охотятся, а ты мне не верил Зачем ты меня зафризил, сука, я и так стою, огребаю по КД. Так безопасней. Какая демка другая говорит? Ты же не знаешь всей ситуации, ты видел только тот отрывок, когда затазил бомжа. А так, ну так, бань всех, все стадо, которых к нему Но Ну, ты смотрел, получается, только тот отрывок видел, когда... Ну, ты не смотрел всю ситуацию вот и до, я бежал от всех убийц города. За мной охотилось буквально можно тебе сказать, 30, да, Так что это тебя, ты окей там видел, у тебя нарушений особых нету, как можно засчитать как самооборона? Ну, оружие. Против... У тебя нормально все, у тебя как самооборона? У меня самооборона включается, как только захожу на сервер. Как он, блядь, сюда попал? Передай привет в жопе хуй. За геноцидник, из-за тебя люди убитают. Только из-за тебя. Что ты натворил, блядь? Да иди нахуй, хватит меня обвинять, блядь. Хоть бы кто-нибудь меня зашел, блядь, и защитил, выгородил. Передай мне оружие, которое перевозил в Израиль. Сука, осуждай, что вы меня во всем обвиняете? Сука, я теперь не зайду. Я просто хотел... Да я хотел, сука, с мэром поздороваться, что вы делаете? Да за что, блядь, я так стою просто? Дайте с мэром поздороваться, бляди! Откройте мне двери, блядь! Лечи меня, лечи, блядь! Ебать, это Бейзварс, реально. Блядь еще и менты за мной, сука! Я захватываю этот дом. вообще то иди, хорошо. Последняя просьба. Это ты же писал. Ты на меня жалобу. You Уже нет. Куда я, а. я да, я слушаю, жалобы у вас корректно, я так понимаю, или нет? Ну, он мешал пойти, как бы. Лес, сука, жидкий, что ты чешешь? О, я человек думает поверить Связали, блядь. Это БДСМ-тусовка или что, блядь? Что тут связанный хип делает? Концерт Газманова на Украине! Да я понимаю, вот, где я тут, Блядь, меня связали! Иди нахуй! Иди нахуй! Через минуту 10 оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп <связан> здорово! Мужики! Я застрял, блядь! МЕР! МЕР, блядь! Не надо было... Пробивай! Дима, пойдешь на другие сервера? Да, думаю, скоро ливать с этого. Поза Иисус Христа. Нет, не надо. Я его толкну, нахуй. Кого ты толкнешь, сука? Я тебе сейчас перечислю сто хуев в защеку. Хочешь? Адрес говорит. Вот я перечислил пока им. Куча жмала, да, я так бай. понимаю, все-таки мой рейтинг будет в ноль, я так понимаю, с вашими жалобами, потому что они ставят один, там, два, бывает. Мне жаль. А с одной стороны, принц. пофигу, да? С одной стороны, мне пофигу. Ну, бывает. Нахуя вы им рейтинг убивайте? Вы же сами жалобы по долбоебским причинам кидаете. Давайте. не знаю, его заметили, Есть. Очень большая жалоба. Масштабных Жалоба В том, жалоба? в том, что тут кто-то текст ставит. не знаю, кто же. Да, да, да. Примите мою жалобу. Зато больше текстов не будет. Тихо, спокойно. Ой, а, переулок, пошел нахуй со своим переулком, я в, в админзоне. Выздоравливай. Блин. Открой двери. <связывая> Спасибо. Ч? Что на. Что тебе надо? что Зачем ты сюда Что <связывая> тебе <связывая> надо? Зачем ты сюда пришел? Семья, семья, Я значит туда. тоже Всего захотел. Все. Эй, эй, синенький, поговори, поговори а -а -а. с мэром, да поговори да. с мэром. Да. Да. Да. Да. Да. Ебанутый, что ты орешь, винота, ебаная, нахуй ты орешь. Да. Ты да. сейчас все сломаю, долбать, ебаный. Тарангу танк, нахуй. Не молчи, синий, не молчи! Не держи в себе! Не того, блядь, долбаю! Не того Синий, давай! Я в тебя верю, синий, блядь! Синий, синий, сюда, блядь! У меня читы, читы, читы, читы! Держи, синий, блядь! Блядь! Ничего, синий вытащил Вкладку он один в два Чело с собой забрал еще на тот цвет все окей против лома нет приема блять синяя синяя машина он ну, это вот ну это зверь это самый настоящий зверь он не держит в себе свои эмоции он сразу кричит да я в курсе что мне звонят блять Алло, Алло. здравствуйте человек 5 <checking out>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 Ты знаешь, сколько жалоб? Ah, okay. Таких, как ты, висит на телевидении. Знаешь, сколько, блядь, жалоб? У меня на купаться жалоб, блядь, чате по причине, блядь. Артур сделал бабку, ты долбает на ку, что ты, ты сделал, блядь? Стиль нахуй, сегодня я тебе запрещаю подавать жалобы. Сука, блядь. Слышь, ты жалобу тоже, похоже, не подал. Команда поддержки на заборе. Кто-то делает животное нахуй, типа мне стреляешь. Вот так просто сделать, блядь. Да, иди нахуй. <с> деньги, деньги, деньги. Так, блядь. Адвокат. А ты нахуй адвокат? На какой ты нужен? Адвокат обычный, обычный адвокат. И свыш, что ли, адвокат? Нет, я вокруг. Я, я адвокат Артура. Лично лично совет даю, не принимайте жалобы, не принимай Вот и все. Да. Нам палы, нам палы куча. Да, О, деньги, деньги, деньги, деньги. Блять! Да ты блядь. Я я стоять, на... <плот> <плот> Прям в жопу нахуй. Пенетрейд не Сейчас что <плот> <плот> <плот> <плот> <плот> А почему такой Я могу женщинам стать, чем... Кто стал лицом к чему-то? Два лицом к стене приели. А, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, Я убегаю! Меня не убили на ограблении, блядь! Нихуя себе! Говорят, что он сейчас ему лицо сломает. Все, если не за А что за демка, извиняюсь, ты что? Не, бабку он не Это на это тоже есть демка. Тебя в них сбил бабку. Может быть нормальная жалоба. Подожди, Подожди, подожди. Эээ. Смотри. Ну, получается, пошли посмотрим. Группа поддержки открыть огонь. Я как принцесса из Диснея, мы должны сразу слушать, блядь. Не, нахуй, согласен. Мне больно, мне больно, ребята. Мне очень больно. Ну, мне ]으�?! страшно здесь покейть ребята. Да? Мне очень страшно. А, так давай добавляй, Идем посмотрим. А сделайте защиту, пожалуйста. Такой вопрос. Такой, так, где вопрос? Это, как бы, Мне надо банк, <с freshwater Beatles> кто стоит смотрит на жалобу. В чем вообще суть жалобы? А, ну, <просил> я я сделал, кубок, я, кубок, я переделал эту лежит? песню с айфона. почему моя Ты Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Это не корректная причина, я ему не могу за это. Точно не кирь. Ну так там уже все видно было. Что Хорошо, видно было? Реальность... А, а ты реальность... а ч демку ему показал? Да. Ты смотрел демку еще? Ну так зачем ты сберешь? Ты демку ему, бля, показал, ты просто капитальный красавчик, нахуй. Ребят, пока мы стояли, они демку смотрели, блядь он подал жалобу на меня по дебильной причине, еще мудрился ему демку показать. Бля. Пусть семисет на тебя тебя забираю нет, я еще не спрыгнул. с крыши, подожди. Сегодня на бе бреешь. Не забирай меня, подожди, пока что не забирай, не забирай, нет, не лечи, не лечи, не лечи, не лечи, не лечи, не надо, не надо, не надо. Подпишитесь на канал, Тимошки Перепушки. Здравствуйте. За что человека убили? Кого кто убил? Он говорит, что ты его убил. Значит, были что? на то причины. Какие? В смысле, ну я что, помню, что ли, кого я за что убивал? А. Ситуацию мне напомню. Ну, так и кто кого убил так. Секундочку. Когда? Получается. Ну да, я ее завалил. Да, я ее завалил, могу ты еще хуя, раз. Блядь, это что, это охуенно или хуево, блять? За что, что ты убил? женскую писю. Да я что, помню, может, деньги не дала, ну его знает. Ну, ты что, думаешь, первый раз, когда я убиваю? <мрис> <мрис> Ничего, нет, нормально. Кинзо. Нет, она была не родная, ты, ты, -S -S ты был приемный, тебе просто не рассказывали. А, я знаю, кто может нам, mm. а, кто может нам помочь разобраться в этой ситуации. Так, ребят, нам нужен ник Ебаклык ебаклык. Сейчас Аника, посмотрю, человека. <клышко> а он был свидетелем этой ситуации, брод". он сможет объяснить все, как было в точности, у него демка есть. <клышко> а а человек <что>, <клышко> так много? <клышко> не, ты не тех тэпнул, спасибо, ты не того дэпнул ебаклыка. <клышко> <клышко> Зачем а ты всех дэпп? Мне нужен раз один раз. был. Не, убирай, нам нужен один ебаклык, другой. Подожди, подожди, ебаклык. Слушай, <продук�> а... Да зачем их всех тэпнули, мне нужен был, один я человек, не даже был. не понял про кого я говорю, мне нужен ебаклык. Так ебаклык настоящим Ебаклык, блядь, полтаба ебаклыков, Чего там себе надо слышать? Миздец просто! Нагиев ебаклык Ля Педро, тетя шлюха. Убирайте их всех, они мешают разборкам. Они специально правила для тебя, для тебя добавили. Правило посмотри 1.15. Ц-меню правила сервера 1.15. И посмотри нижний пункт примечания. Оцени. Думаю, тебе понравится. А что там, подождите? Вообще. Например. 1.15. Так. Запрещено копировать, вот так вот. ставить, похожие имена других вот игроков. Придумайте сер по имя, отключающее. Так, господа, в принципе, это что, работаю, пример. Э, <зимний> <зимний> Бля, <Блин>, пиздец, <зимний> я сейчас покажу. А чё, я что виноват что ли? Они сами с такими а ты... именами да, родились. Да, ну у меня пример, спермы а столько там, да, не хватит, ты. столько детей сделать а с такими именами. Нормально. Слушай. А что, тогда был этот Гантели. Тогда был Гантели, правильно? Ребят, да, а я тут причем. Но прошлая ситуация была с Гантелием. Тогда была потасовка в спортмастере и как бы потом решил, а тур, беги, нахуй, щилка, ебал! Осуждаю, старая пизда. Ебать, им всем выписываем по 45 минут, пиздец. Хороший ебаклык. У меня вопрос: за что хорошего ебаклыка-то забанили? Он же хороший был. Правило прично О, так ты, девушка, познакомимся. Да, да, я немного пониже ты великанша для меня но я думаю я справлю да, значит можете пожалуйста объяснить ситуацию сначала? да, Мы... ситуация такая, я где уже весь горю ты? Okay. где ты живешь? блять <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> верните меня к девочке, подождите, к девочке верните <свят> о, Подожди, <свят> что, ты здесь Я слышно нет? у меня сейчас в голове только ее голос. А, все, слышно. У меня в, в, у меня в голове только ее голос, извини. Да, да, да, да. Смотри, у нас сейчас 20 жалоб висит. Да. На ебаклыка? Да, не только на ебаклык. Но, Но я, ебаклыка, как обычно, во всех 20 бедах 20 мира обвиняюсь, правильно? А на то, что я распространил коронавирус, Слушайте, не было жалоб, надеюсь? Мне пока... нет. Солнце, давай за мной, давай за мной, прыгай, мы сбежим от них, нахуй. Бежим, бежим, Бежим, солнце, давай, побежали! Все. Нахуй! Бежим, бежим в лес, бежим в лес, я знаю, где нужно укрыться. Все, пошли. Чё, ебанутые, что ли? Чё ты меня пьёшь? Мне нужна дубинка, давай закинь меня туда, меня бросила девушка, меня бросила девушка. Сука, я не научился пользоваться этой хуйней. Мне нужна высокая крыша, меня бросила ваша администраторша. Как только у меня появились проблемы, сейчас я буду гонять, она, меня, она за меня будет беспокоиться, я на скоростях буду. Не ревнуйте! Охуенно. Сейчас будешь выебываться, я тебя в кальянную не повезу, ясно тебе, кто там в юбке на крыше засел. А, во-во, нам на мостик надо, нам надо на мостик. А, так, то есть ты увидела, что у меня появилась машина, и ты решила ко мне вернуться, серьезно? Нет, я не вас То, не то есть, есть ты сама вышла со мной на контакт, да, малая? Паша, то есть ты хочешь мне подарить крыску в знак примирения? Зачем вы сбили бабку на таком чеходе? Я это сделал ради тебя, ради любви. Все плохое возвращается, Тюпа Тю, поехали тусить. А, я понял, что нужно. Вот так ей и надо, она меня бросила. Я успел на этом серваке За считанные, ну не знаю, может быть полчаса я успел найти свою любовь, успел с ней расстаться, успел отдохнуть после расставания, поотвисать на спортивной площадке, пережить зомби-апокалипсис. Но это вообще будни каждого школьника в России на самом деле. А теперь я буду пить вино, ебать людей, ходить в кино. По ресторанам и есть, и отнимать у тебя честь. Но если я тебя увижу вновь, я живу тебе, ебало в кровь, чтоб не ебало ты мозги нам. Редактор субтитров а